Здравствуйте! В этом уроке мы поговорим о важном и достаточно непонятном грамматическом времени present perfect – настоящее совершенное время. Времена в английском сами по себе достаточно запутанные, а уж present perfect особенно сложен, так как такого аналога в русском языке и вовсе нет. Но в этом уроке английского языка я сделаю акцент на построении этого времени, а также дам подробные примеры. Учите английский, это не так сложно, просто делайте это правильно. С вами Диана Билан и онлайн школа ILS. ILS ⁇ Your Bilingual Future. Самое главное ⁇ это то, что Present Perfect ⁇ это грамматическое время, которое является самым часто используемым в разговорной речи. Англичане и американцы постоянно используют его в прямой речи и в диалогах, поэтому без него на ну никак не обойтись. В русском языке это время переводится очень часто глаголом в прошедшем времени – купил, сделал, нашел. Причем глагол передает действие, которое уже совершилось. Англичане же воспринимают это время как настоящее, поэтому оно и называется present perfect – настоящее совершенное время. Итак, как строится Present Perfect? Берем два элемента. Вспомогательный глагол have или has. Has выбираем для he, she, it, то есть для всего единственного числа, кроме я. Have для всех остальных местоимений, а также слов во множественном числе. Вторым элементом этого времени будет основной глагол в третьей форме. Для правильных глаголов это окончание ed play, played, walk, walked, look, looked. Для неправильных глаголов это третья форма have, had, Swim, Swam, give, given. Таким образом, утвердительное предложение образуется по схеме. Подлежащее, have, has и глагол в третьей форме. Давайте посмотрим, как это выглядит на примерах. You have bought a car. Ты купил машину. He has painted that wall. Он покрасил ту стену. They have eaten the cake. Они съели торт. Для построения отрицания мы прибавляем not к глаголу have или has. И получаем haven't. Hasn't. You haven't bought a car. Ты не купил машину. He hasn't that wall. Он не покрасил ту стену. They eaten the cake. Они не съели торт. Yeah, old <laughs> На этом пока все о построении Present Perfect. В следующем видео вы узнаете самое главное, когда же следует использовать это время и как его отличить от других грамматических времен. Да, и приходите на мой мастер-класс для родителей, если вы хотите, чтобы ваш ребенок освоил английский начал разговаривать и понимать э, англичан без особых усилий. Все подробности под этим видео.